Доброго времени суток, уважаемый подписчик канала Игорь Черноусов или канала моего нового обзора инфокурсов от Игоря Черноусова. В этом ролике я для кого-то сделаю подарок, кого-то, возможно, чем-то даже огорчу. Но все по порядку. Пару дней назад мне задали такой очень интересный вопрос. Игорь, скорее всего, в интернете лучше продавать, наверное, физ-товары. Почему такой вопрос был задан? Дело в том, что сейчас... Все, что связано с инфопродуктами, цифровым товаром, мягко говоря, не внушает доверия. То есть сейчас люди научились делать красивую рекламу, выкладывать красивые чек-листы, что вы получите, приобретя их тренинг и так далее. Правда, есть продукты, особенно по заработку такие продукты-однодневки, где вам там много чего обещают, но не говорят, как это будет все реализовано. С такими продуктами вообще нет смысла связываться, потому что вы себе там что-то одно нафантазировали, приобретая этот продукт, получается что-то совершенно другое. Но, к сожалению, даже когда вы заходите на какой-то красивый сайт, где... По полочкам практически выложено то, что вы приобретете, покупая данный цифровой продукт. Как бы вы верите всему, что здесь написано, вам это нужно, вы его приобретаете и получается вот так вот получается. Видимо, по этой причине люди сейчас и хотят продавать то, что можно пощупать руками и где вроде бы, как бы сложно обмануть. Но на самом деле, если вы часто что-то покупали в интернет-магазинах, либо покупали мегапопулярные какие-то китайские товары, вы прекрасно понимаете, что на экране вы видите одно – когда вы физически получаете этот продукт, чаще всего, ну, бывают такие ситуации, что это не совсем то. Поэтому, ну, что здесь делать? Прежде чем покупать что-то в интернете, народ, все-таки, ну, внимательно все изучите. То, что вы видите несколько раз, почитайте все-таки какие-то отзывы и только после этого покупайте. Я вам сейчас покажу вот такой вот сайт, очень хороший сайт, сделан прям... Классно, профессионально, можно сказать. Тут, видите, даже есть такие ярлычки «Бизнес-молодость», блядь. Вот это просто такой мега-бренд, да. Не уверен, что «Бизнес-молодость» имеет какое-то отношение к этому сайту. Просто используют, скорее всего, их логотип. Очень хороший, профессионально сделанный сайт, на котором, блин, рассказано, что вот прям вот, вам обязательно нужно купить эти шаблоны. То есть, вот именно с этого сайта мы покупали шаблоны для презентации, которые нужны, ну, я считаю, для продвижения любого офлайн бизнеса ну, и не только офлайн бизнеса То есть, если вы хотите рассказать о своем бизнесе, то сделать это в виде презентации, особенно профессиональной презентации, а здесь именно шаблоны, именно для профессиональных презентаций, и еще очень много чего, ну, необходимая вещь. Вот смотрите, как Тут все красиво, причем расписано, что вы покупаете конкретно, вот что вы получите, там куча инструкций. Вот зачем вам это все нужно? Как можно увеличить продажи? Что вы получаете на почту после оплаты? Вот очень <смех> важный момент, да, видите? Вот. Что вы тут получаете? Сервис онлайн-публикации, сервис аналитики, то есть много чего здесь хорошо написано. И опять же акция с какими-то скидками. Вот что вы на самом деле получаете, приобретаете шаблоны, вы можете ну, внимательно ознакомиться, я вот прикреплю этот файлик, Текстовый документ, который мне сделал человек, для которого я покупал эти шаблоны, потому что мне вот нужно сделать профессиональную презентацию. И вы увидите, если внимательно ознакомитесь, что ну, практически половину из заявленного тут нет. Да, конечно, даже то, что осталось, стоит все-таки больше 650 рублей. Но, опять же, давайте честно скажем, откуда это все взято. И почему вот люди, подобные вот авторам этого сайта, ну, зарабатывают. То есть, пользуются только одним, что народ как бы не владеет языками, не читает по-английски, то есть, не может все-таки пользоваться бурженетом. То есть, все это скачано с каких-то зарубежных сайтов, красиво просто оформлено и вот так вот сейчас вот продается. Хотя, конечно, 650 рублей – это не деньги, но, друзья, я я вам все-таки эти деньги сэкономлю потому что считаю что люди которые вот так вот все красиво расписали на своем сайте да особенно все расписали что вы получаете а на самом деле вы получаете меньше половины из того что вы покупаете Ну, нельзя к ним ну нормально по-человечески относиться причем очень интересно у них работает онлайн поддержка когда вы покупаете, вам что-то отвечают, вам помогают, рассказывают, потому что на этом сайте бывает, я очень долго искал, как же оплатить, вот, но потом все-таки оплатил, я просто думал, что это просто какой-то пример, а не кнопка оплаты, но это в прошлом. Ну, а когда начали уже задавать вопросы, ребята, а где вот, то, что вы обещали, как бы все эти вопросы остались безмолвными, ну, то есть, что продали, и все. На сайте очень много отзывов сделаны, видите, виде скриншотов, да, к сожалению, нельзя тут ни хрена прокомментировать, так бы я, возможно, здесь бы еще что-то прокомментировал, но такой возможности нет, поэтому, друзья, покупать вот отсюда даже 650 рублей я бы вам не рекомендовал, почему? потому что вот все, что вы здесь можете купить по максимальному тарифу, вот этот Максимальный тариф я оплачивал. Вы можете спокойненько скачать на нашем обновленном сайте соцгуру. Вот я все-таки считаю, что основной подарок – это обновленный сайт соцгуру. Вячеслав Васильев потратил много времени, он обновил сайт. Вот Вячеслав, это я. Он обновил сайт, но это еще, конечно, не до конца все сделано. Будет лучше. Сейчас это такое первое предложение. И мы зачистили, все-таки избавили форум соцгура от, наверное, 90% спамеров. Вот. И на форуме соцгуру я размещу ссылочку, где вы можете ознакомиться с этими шаблонами. Я их все, как вы понимаете, купил. Вот такой архивчик, маркетинг-кит, он занимает 1,3 гигабайта. И вот все содержимое этого архива ну то есть сам архив я выложу опять же на форуме соцгуру то есть если вы ведете какую то ветку на форуме соцгуру и видите что кто то там начинает неадекватно себя вести подавайте жалобу все сообщения будут удалены этого человека вот и сам он тоже будет автоматически удален с форума Форум оживает надеюсь будем делать все возможное мне очень понравилась идея которую предложил Вячеслав это краткие ответы на вопросы, потому что информации очень много сейчас в интернете, очень много, да, бывает она просто давит, но получить какой-то конкретный ответ на ваш вопрос бывает людям ну, невозможно. Поэтому вот такие вопросы вы можете задавать, и мы на них будем отвечать в виде коротких видео роликов, ну, с пояснениями, подсказками и так далее. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Выложу этот ролик у себя на стене, и на стене я также выложу вот содержимое вот этого файла, чтобы вы точно понимали, что там есть и чего там нет. Большое всем спасибо, с вами был Игорь Чернаусов.